Как мгновенно разрушить дружеский настрой девушки по отношению к тебе на свидании. Иногда знакомишься с девушкой и у нее очень игривое настроение. Она может с тобой флиртовать, классно общаться. И ты понимаешь, окей, я приду к ней на свидание. И у нас будет общение на свидании в таком же формате, в игривом, легком, комфортном. Все будет круто, я с ней смогу быстро, легко сблизиться, возможно увезти домой. И так далее. Но бывает так, что ты приходишь и настрой девочки совершенно другой. То есть, она более закрытая, она общается как-то более спокойно, уравновешенно, неэмоционально на какие-то безопасные темы то есть, она создает такую обстановку, в которой ты начинаешь чувствовать себя как бы другом. То есть, вы общаетесь как друзья на какие-то безопасные темы. И ты такой милый парень. Не трогаешь ее, не пытаешься поцеловать, и прочее. Потому что в моменте ты ощущаешь, что это как-то неуместно, да, как, ну как-то сейчас неподходящий момент, и прочее. И окей, первое свидание еще куда не шло. Ты можешь с ней просто пообщаться. Это нормально, если ты на первом свидании просто посидел полчасика с девчонкой пообщался, вы узнали друг друга получше, и на этом разошлись. Обнялись, попрощались, и все, разошлись. Но если она приезжает к тебе на второе свидание, и ты делаешь то же самое, то это провал. Рано или поздно она тебе напишет, извини, как бы я вот не хочу отношений, ты милый классный парень, но давай останемся с тобой друзьями. Ни одна девушка не едет на второе свидание просто общаться. Может в 14-15 лет, да, но не в 18-20-30. На второе свидание еду для того, чтобы заняться сексом, поцеловаться, сблизиться, как-то... Приблизиться к тому моменту, когда у вас начнутся отношения, либо будет секс. А если ты опять будешь с ней гулять, ходить, общаться на какие-то безопасные, милые темы, то ну, тебя так и определят. Окей, тормоз, милый парень, добавим его в категорию «друзья», и ничего у тебя не получится. И потом надо будет смотреть другое видео, как выйти из френдзоны. Вот оно, кстати, вот здесь будет. Если ты во френдзоне, то обязательно посмотри. Поэтому, смотри, что хочу рассказать. Я не раз был в такой ситуации, пока не начал действовать иначе. А именно, тебе нужно мгновенно, прям сразу обсекать вот этот дружеский настрой. Первое, второе свидание, смотри, как ты проводишь. То есть, если на первом реально пришел пообщаться, окей. На втором ты такого общения не допускаешь. Если пришел на первое свидание с какой-то целью, то есть сблизиться, либо увезти домой то никаких милых разговорах речь не идет. Ты действуешь мгновенно. Когда ты идешь с девушкой, допустим, возьмем за пример прогулку в парке, ты гуляешь не в парке, и ты понимаешь, ловишь себя на мысли. Какая-то херня, мы общаемся как друзья, как знакомые, то есть нет какого-то влечения, какого-то флирта и прочее. И тебе нужно резко это все оборвать. То есть тот момент, когда ты поймешь, но ну, сейчас как-то неподходящий момент, неловко делать. Вот именно в этот момент и нужно сделать очень жестко. Исключение это когда ну, вы стоите где-то в толпе, куча людей. И тут действительно неуместно в этот момент брать и целовать девушку. Потому что нужно иногда думать еще и о том, как будет чувствовать себя девушка. не думать только о том, что я боюсь, мне страшно, мне неловко. А как она себя чувствует, не думать. То есть, ну вот здесь это очень важный момент. Парни допускают часто ошибку. Поэтому если ситуация окружающая подходит, останавливаешься, говоришь ей. Знаешь, что сейчас хочу сделать? Она говорит, что берешь и начинаешь ее целовать. И здесь э, будет три основных варианта, э, что произойдет. Первый, она поцелует тебя взаимно, то есть э, все будет хорошо, никаких возражений. Второй вариант, она начнет немножко такая, нет, нет, э, минимально сопротивляться. И третий вариант, она вот прям упрется, нет, нет, мужик, стой, нет, я не готова, ни сейчас, ни сегодня, никогда. когда и прочее. И что тебе нужно делать в каждом из этих вариантов? То есть, в первом варианте, когда она тебя взаимно поцеловала, ты просто расслабляешься значит, все хорошо, тебе нужно просто расслабиться, при этом не передавать этому поцелую какого-то большого значения. То есть, ну окей, поцеловались, все хорошо. Сразу же общаешься на другую тему, идешь гулять. Но у вас немножко формат общения сразу поменяется. Ты почувствуешь, что общение выйдет немножко на другой уровень и во время свидания периодически ее целуешь ну, немного там 3-5 секунд и опять же это этому значение какого-то особого не придаешь во втором варианте когда она немножко сопротивляется прояви настойчивость возьми ее аккуратно за подбородок поверни к себе и поцелуй то есть это очень часто работает не надо сразу на первом сопротивлении убирать руки прости прости я не хотел все нормально не убегай так делать не надо то есть проявляешь немного настойчивости и целуешь ее и потом возвращаешься к первому варианту, периодически целуешь ее, никакого значения этому не передаешь, все, кайф. В третьем варианте, когда она вот прям уперлась, ты понимаешь, что тут уже как бы без вариантов там что-то делать, ну ты это почувствуешь, да. Ничего страшного, это тоже хороший вариант. Почему? Потому что ты вот как раз таки в этот момент обрубил вот этот, ну скажем, дружеский фрейм. То есть ты показал, слушай, я к тебе не дружить перешел. Я не буду дружить с тобой. Либо у нас секс-отношения, либо ничего. Я мужчина, ты женщина, все в порядке, все нормально. То есть ты ей это продемонстрировал, показал свое намерение. То есть она уже будет понимать, что к чему, и перестанет воспринимать себя как друга. Но чтобы она... За вот это свидание еще больше воспринимала тебя как мужчину. Тебе после вот этой попытки ее поцеловать, тебе нужно сказать. Слушай, я все равно тебя сегодня поцелую. И mm -hmm. на протяжении свидания несколько раз еще пробовать. Потому что на второй, третий раз у тебя получится. Может не получиться на протяжении всего свидания. Всякое бывает. Но когда ты так скажешь, она во-первых будет думать об этом. Блин, он меня сейчас поцелует. А, у меня изо рта не пахнет, а как поцеловаться? То есть она будет об этом думать, она будет этого ждать и так далее. То есть она уже будет думать о том, как она целуется с тобой, может она будет думать о том, как она будет потом заниматься с тобой сексом, может она будет думать, о, может у меня сегодня секс будет и так далее. То есть ты вот этот настрой резко обрубаешь и показываешь ей, что ты а, ну, не готов с ней дружить, ты воспринимаешь ее как женщину, а не как подругу. Поэтому если у тебя так получается, что ты приходишь на свидание, и э, дальше общение это никуда не заходит, начни так делать. Начни, ну я бы не сказал рисковать, начни как-то действовать более активно, более агрессивно. Не бойся потерять девушку, часто парни это не делают, потому что они думают, я сейчас себя проявлю, и она подумает, что я какой-то озабоченный, она убежит и так далее. Если ты не будешь так делать, если ты не будешь обрубать вот этот дружеский настрой, то ты так и будешь и один. То ты так и будешь оставаться в френдзоне и так далее. Поэтому не бойся этого делать. Если ты боишься, слушай, ну у меня для тебя плохие новости. Ты никогда не получишь нормальных женщин, кроме тех, которые сами тебя выберут. Все боятся, я боялся. И все, кто ко мне приходит учиться, боятся, но потом они через это проходят и все получается. Каждый человек чего-либо боится. Сходи на бокс побоксировать. Если, ну, если ты не умеешь драться, иди туда. Там не будут спрашивать, боишься ты или нет. Ты просто будешь получать в башку, пока не начнешь отбиваться, бить в ответ, контратаки какие-то делать. То есть везде есть страхи. Поэтому... Ну, если ты решил заниматься пикапом, соблазнять девушек, либо там просто найти себе девушку для отношений, ну возьми себя в руки, ты мужчина в конце концов или нет, и начни действовать. Вот тебе я дал классный инструмент, который поможет тебе вырваться, э, скажем, не допустить попадания в эту долбанную френдзону и получить желаемую девушку. Поэтому все, давай, двигайся.